Ну что, перепачкаю холст. Кисть была в чем-то другом, но в данном случае смочить холст роз розовым цветом ничего страшного. Ну не мыть же кисть, скажем так. А так сейчас оно все перекроется. Другими цветиками. Стул подло стал скрипеть. Итак, розовый, охра и черная. Кошечка будет. Практически в натуральную величину Серебристость придаст черный в первую очередь Черный с розовым Там более вытянутый формат, у меня 50 на 70, ну, мне кажется будет нормально. И фигуры конечно сразу сразу даже становится понятно какая должна быть тональность светлых пятен и где не переборщить с темностью Вот взял кисть, а она шатается у нее. Вот это вот место шатается. Такой кистью я работать не люблю и вам не советую. Нет чувствительности кончика, наконечника кисти. Вот изолента сделала ее прочной. Вот это место я оставил почти нетронутым. Для чего? Для того, чтобы облокачиваться и работать с мордочкой животного. Самое светлое место в картине. Не здесь, а именно здесь, как акцентное. Место, главное место композиции и, как следствие, требующее большей напряженности контрастов, чем периферийные места. А здесь контраст холодного, холодной шерсти, холодного цвета шерсти и тепленького охристого задника. То есть не за счет тонального, а за счет цвета, контраста цвета, а не за счет контраста тона. Произошла та разница. усик раз, усик два. Кисть, хоть и как бы плоская, но в профиле она совсем тонкая, фас она пошире. Для многих задач удобно. Я думаю, понятно теперь, почему стоило отложить, отложить на просыхание работу для выполнения этой задачки. Ребром растопыренные кисти Они как просто большие, большие домашние кошки. Вот так они себя проявляют. И ласковые очень. Ну, не знаю, в общем, хотим очень. Там трудности с оформлением. Вот. Ну, а вы сможете увидеть этот урок. Познакомиться еще раз с шерстью. Когда мы волка рисовали, у нас была шерсть. Ну, познакомиться с такой пятнистой шерстью У волка более однородная немножко трудоемкая задача но больше по времени не по трудности исполнительской а больше по самому времени которое необходимо для выписывания этих шерстиночек Других серьезных сложностей здесь нет. Поэтому, получив секрет исполнения, ну или увидев этот секрет, вы, я думаю, тоже будете справляться с подобного рода зверюшками. Так, ну все, наверное. Знакомьтесь.